Хочу сделать мастер-класс как готовить вафли. Значит, вот такая вафельница, что мы берем заготовку теста, заливаем бокальчик теста, выливаем его сюда, закрываем. И ждем. Вот также пленовый сырок. сироп, есть? всякие добавки, сливки и так далее. Это полно всего. Вот у нас две минуты готовится, жарится, слышите, потом будем есть. Вот это Все, готовы. Вот это плавленый сироп, вот это, кто хочет, вот, это. вот так вот они выглядят. Сейчас это мы их достанем. Масло обычное, все, вафли готовы. Все, вот а так выглядит завтрак американского туриста. Ну что, ребят, нормально, Wi-Fi на всех хватает, да? Да, наконец-то решили вопрос. Все, ну просто у нас мы бензин экономим, пока ездим на одной машине. Вот, то а слишком большой расход у нас получился. Серега там газ нажимает сильно. Да. Машина жрет нещадно. Сок у нас здесь 11? 11. Ага. Кому комфортнее всех, признавайтесь. Я так... двух нелегалов еще взял. Да? Поднимаемся, вот наклон. Машинка тянет, тянет, тянет. Вот так вот мы подъезжаем. И сейчас знак стоп. Останавливаемся. Представляете, как тут во время гололеда ездить? Может быть именно поэтому в Сан-Франциско нету зимы. Сейчас вот, мы поедем вниз, да? Вот Сейчас мы поедем вниз, подарок. да Так, у нас все простегнуты. Это не имеет значения Впереди океан Наоборот, это хуже Надо отстегиваться и приоткрыть окна Тут легко так пару, чтобы сделать. Да, вот так подъезжаешь О. И не видно дна Топ Вот наклончик Вот машины припаркованы, видите? Нормально. Еще одна достопримечательная Сан-Франциско это Ломбард Стрит Здесь настолько крутой спуск что его сделали змейкой и ты едешь вот так вот по ней спускаешься Так это выглядит с точки зрения водителя Главные ворота, южный вход, ворота Дракона. Вот здесь начинается чайно Таун, вот такие магазины. Ты что-то была, давай расскажи, почему ты не, не купила себе сувениров? Ты Я что, купила. Что, купила? Да, конечно. А сейчас что хочешь покупать? Будем, говорить, бывает много. Так, здесь у нас магазин с... С... со шмотками и очень yeah. типичные сан-францисканские сувениры. Это котики yeah. и Драконы. Конечно, да. Все жители Сан-Франциско с такими котиками ходят, живут. Ну, если они китайцы. Кстати, один из множества магазинчиков китайских, Канна Тауни. выбрать себе... Какую-то массажерку за кукол. Или фигурку Ганеша. А может, еще и решишь... Себе. может быть а, да. настоящий деревянный меч как-то вы скупо эмоциями делитесь Подожди, еще придет, когда ладно Что мы потеряли, да? надо надо вина да накатить да, чтобы да, пошло да, лучше сейчас может, она ну, в минивенье да, ну все сейчас пойдем Евгения! впечатления от Сан-Франциской вообще обалденный. Такой душевный город, на мой взгляд, а максимально природный. Да, вот эти парки, да, вот а это море. И такая красота, и такой, ну блин, такой уютный, такой вот весь прям Я вас посажу на трамвай, вы едете до конечно, там выходите, я вас там подбираю. Все очень просто. А я поеду на машине, за машиной, а -а -а. и на машине приеду туда. На конечной ждете на меня? Да. На конечной ждете меня, да. Ну, или я вас скорее всего буду ждать. А Сколько? 7 долларов билет. Да, тут ходят два маршрута. Сейчас наш, если приедет, то мы в него сразу садимся. Самое крутое, стоять пешком, держась за перила. Встретимся на последней остановке, да. Да, хорошо. Снимайте из трамвая. Вот так, да, самое крутое так стоять Так, кто-то уже приехал на трамваи Выбирают картины все стоят Сейчас я их возьму и мы поедем кушать Ну что, искусствоведы? Давно приехали? 5 Ну, супер, ну пойдемте Как был трамп? Good, nice. Понравилось тоже? Мы ну, внутри сидели, we well. like okay. like Пожалуй, одна из самых важных, самых известных достопримечательностей Сан-Франциско — мост Голден Гейт. Мы находимся сейчас на точке Форт Пойнт. Вот это форт, бывший. Вот вокруг него и на нем стоит Голден Гейт. Сейчас мы поедем вон туда, вон на ту точку, за него. Новая точка зрения на голпане сверху. С точки, которая называется Hawk Point. С высоты птичьего полета. Это замечательный красный мост. Значит, мы пришли в один из самых крутых ресторанов Сан-Франциско, Боудин кафе называется. Здесь пекарня есть. Пока мы ждем столика, есть небольшой тур по этой пекарне. То есть можно посмотреть, как они делают хлеб, они сами хлеб пекут. Они известны изначально были тем, что они пекарня. Вот и сейчас мы это посмотрим. Вот такие всякие штуки. История Сан-Франциско, как он строился. Тут можно пробовать хлеб. Хлеб в виде крокодила, краба, амара и тому подобные вещи. Вот здесь туман Сан-Франциско. Игра. Да, быстрее собирай хлеб, а то он подгорит. Да. После этого хлеб вообще не захочешь <смех> есть Так, это у нас что? Как они называются? Лактобак... Лактобактерии <смех> Ничего себе Вот это вот вы едите каждый день Пришли в самый крутой ресторан Заказали все чаудер похлебка Ну что, давай Первая проба, давай эмоцию так, уже не первое, все, ладно, давай. Ты не пробовал еще? Пробовала. Как тебе? Говори. Вкусно? вкусно да, необычно. Да. Нам не близко. Да. А вот там... не кормят. Бери мой. У тебя большой, маленький? маленький. Так, вот всем на память. Вот так вот называется вино, которое всем понравилось. Белый Зинфандель. Калифорнийский. А тебе понравилось пиво, да? Да. Тоже местное? Да. да. Супер.